Делали. Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема – «Жить в гармонии с совестью». Часто ли вы прислушиваетесь к тому, что говорит вам ваша совесть? Ведь совесть, по сути, это ваша интуиция. Это подсказчик, это некий подсказчик, который сидит внутри. Это некий суфлер, который вам подсказывает, что делать, что говорить, как действовать. Вы к нему прислушиваетесь? Задумайтесь. Тот человек, который совершает преступление, вон, убийца, насильник. Любой человек, которого можно причистить. К ряду преступников. Ведь он в действительности, в действительности, слышит, что говорит ему совесть, но он не прислушивается. Ему плевать на то, что говорит ему внутренний голос. Совесть – это сестра Бога, живущая в вас. Это то состояние, это то существо, это та энергия, которая пытается вас направить на путь истины, но мы часто не прислушиваемся. Подняв руку на ребенка, попытавшись украсть что-то весь, угрожая кому-то, ввязываясь в какую-то авантюру. Все, что мы пытаемся сделать со своей совестью, это есть некое насилие. насилием над частицы Бога. Если вы готовы сделать некое моральное, сделать некий аморальный поступок, подумайте над тем, что происходит с вашей совестью. Вы ее пачкаете, вы ее загрязняете, со временем происходит. Такое состояние, словно вы смотрите в окно с пачканной грязью, желто-коричневой грязью, которую трудно отодрать ногтя. То есть вы видите картину дня абсолютно искаженную. Вы не понимаете, что происходит вокруг. Это настоящая деградация. Важно помнить, что за совестью нужно ухаживать. Не нужно лелеять, О ней нужно заботиться. И нужно учить. Ее нужно растить. «Совесть» — это самое важное в человеке, когда он живет. Солнце это самое важное в человеке, когда он общается с Богом. Это важно в человеке, когда он живет в семье, когда он дружит, когда он работает. «Жить по совести — это самое главное». «Тот, кто живет по совести, его называют хорошим человеком, добрым, порядочным, умным, серьезным, тактичным, воспитанным». Мы всегда... Стремимся сделать что-то нехорошее. Мы хотим украсть, мы часто завидуем, обижаемся, злимся, мстим. Это все грех. Совесть это некий фильтр, не позволяющий. Извини, к нашей душе попасть в грязи. Совесть фильтрует все это. Но зачастую этот фильтр мы пачкаем настолько, что мы его не чистим. Мы не чистим разум. Наше сознание воспринимает, наше поведение как запорядочное. Мы настолько перестали прислушиваться к совести, что считаем заположено, кого-то обидеть, кого-то оболгать, что-то украсть, присвоить, угрожать, отобрать. Это порядки вещей, это деградация. Это страшно. Когда мы считаем это нормой жизни, наша совесть при этом не спит. Вы заставили ее спать. Она не сама уснула. Вы ее задавили, вы ее задушили. Вы убиваете в себе добро. Вы себя калечите, калечите свою душу. Вы убиваете в себе божественное, вы убиваете в себе мораль. Как вы думаете, как вы будете потом жить? Вы надеетесь пожить долгую, счастливую жизнь без болезней, без проблем. Полное счастье, любви и это вряд ли. Готовьтесь к тому, что вы будете наказаны сами собой, вашей жизни. Если вы закрываете рот совести, вы убиваете в себе человека, понимаете? Подум подумайте над этим очень серьезно. Совесть это ваша путеводная звезда, ангел-хранитель. Слушайте, что вам говорит. Любой человек, любой даже закрай преступник понимает, что он сделал преступление. Даже на суду. Они все сидят допустим на суде, они сидят опустив голову. Когда они попадают в камеру, они тоже понимают, что они наказаны. Они понимают, что они наказаны за дело. То есть они слов... свою совесть слышали, но не слушали. Они к ней не прислушивались. Они не подчинялись. Совести нужно действительно подчиняться. Совесть должна командовать. А мы должны просто подчиняться, как в армии, как генерал, как старшему старшем Вот тогда жизнь ваша изменится. Вот тогда вы поймете, что жить по совести – это не просто трудно, это не просто необходимо, это настоящий кайф. Когда вы каждый день тренируете свою совесть, потом она начинает блестеть. Вы ощущаете внутри даже другой запах себя. Вы даже чувствуете, что внутри что-то расцветает, что-то теплое, яркое, красивое. Это замечают люди. Вы начинаете улыбаться. Изнутри произрастает что-то невероятное, что-то божественное, волшебное, дико пленящие самого себя. Вы меняетесь. Вы процветаете. Все внутри бурлит. Вы живете. Понимаете? Попробуйте. Научитесь дружить с совестью, принимайте ее как божественную расу, принимайте ее как Бога в себе, частицы Бога. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.